Всем здорова, с вами Гидро-94, и сегодня у нас реакция на анимацию от дофа Львумба Я так понимаю, это пародия на э, короля льва Почему львумба? Тут ближе скорее к пумбе это, Там кабан-бородавочник был да? Ладно, дай посмотрим, что за пародия сделал доф Это львумба Дискотекса сразу такая Стать новым королем. Король умер. Нет! Это ты виноват! Газлайдят! ГАЗЛАЙТЯТ! ГАЗЛАЙТЯТ! Козлайдят! Газла -а -а! Что? Это лев? Это лев! Он нас сожрет! Хочу есть! За мои Ты сразу вырос! И что мне теперь делать? Что это такое? Я знаю, что делать. Нет, ты виноват. Акуна Матата. Краткий пересказ короля Льва. Это даже лучше этого ремейка, да? Да, это слишком упорно. Да почему как-то сразу вырос с одного червяка? Непонятно. Ладно, если правда реакции подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на в подключение группу контактов, Подписывайтесь на Дофа. И до следующего видео.